Где-то, наверное, сообщений 30. Кому-то нужно деньги, долг. Кто-то просто отменты. ребята, всем привет, доброго утра всем тем, кто смотрит утром в общем, я выехал, мне сегодня целый день предстоит просто тупо ехать и смотрите, что я вам хочу показать у меня есть логбук рабочий, как я вам говорил я дал в прошлом видеоролике ну или позапрошлом уже свой номер телефона это действительно мой номер телефона, я могу его здесь продублировать кому необходимо в том числе и WhatsApp. смотрите, какое количество сообщений Но ну, здесь уже прочитанные а вот здесь внизу не прочитанные сейчас пойдут это все непрочитанные сообщения, вы представляете? Огромное количество, ты красава, что-то там еще пишут. Блин, ребята, я не очень, ребят, привык пользоваться вот этим планшетом, он у меня просто для работы для локбука, поэтому простите, что я вам не отвечаю своевременно, но я вчера прочел где-то, наверное, сообщений 30, ответил людям, как я рад, ребята, что вас так много, вы все такие умные, образованные, воспитанные люди, ни одного плохого сообщения я не увидел. Вы помните, я этот номер телефона свой личный дал после того, когда мне ненормальный позвонил из психушки. Помните Сережа, который говорил там, что… Привет, Евгений Шерман. Привет. Ну давай, рассказывай, что звонил. А ты что, гей? Зачем ты меня? Ты что, гей или что? А ну типа это нормально, это мужик, да? Это нормальный мужик типа и думал, что ну, пару-то психов должно мне еще написать или позвонить ни одного психа я не обнаружил исключительно положительные, умные, воспитанные люди спасибо вам большое за то, что вы есть спасибо, что вы мне пишете я обязательно вам всем отвечу простите, что не могу сделать это своевременно но вот я вам рассказываю, какова причина печатать я здесь не умею я вам привык на айфоне печатать на андроиде тяжело, планшет тупит что-то как-то. Ну, короче говоря, я вчера перед сном, но ну, вот каждый день буду сообщение на 20 перед сном отвечать. Вчера на 20 ответил, кому-то аудио записал, кому-то текстом печатал. Сегодня продолжу это делать, но... но... Пока я сейчас вот еду, прямо сейчас очень много сообщений новых набирается. Короче, вы все крутые, это прям невероятный заряд. Я как будто бы на встречу подписчиков на какую-то попал. Номер телефона по-прежнему вот здесь, на экране. Пишите в любое время, но, простите, отвечать буду не своевременно, но обязательно всем отвечу. Ребята, ну что, сегодняшний день закончился, я приехал на парковку, ложусь спать буквально 20 минут, выделяю время, ребята, на то, чтобы вам отвечать в WhatsApp, -е. захожу в WhatsApp тут много-много-много-много за день сообщений, не прочитанных от вас вот, кому-то нужно деньги в долг, кто-то просто хочет свои проблемы рассказать, кто-то пишет теплые, приятные слова, спасибо вам большое, вы знаете, ребят, мне бы хотелось чтобы каждый из вас, те, кто пишет, мне просто поддержать, пожелать хорошего настроения, коротенькую Историю о себе написал. Сколько вам лет, чем вы занимаетесь, чтобы у меня такой вот какой-то портрет сложился? Кто вы, те люди, которые меня смотрят? Мне это очень интересно, поскольку вы обо мне знаете, ну практически все, да, я всю свою жизнь выкладываю в YouTube, я вас не знаю практически ничего, поэтому если вас не затруднит, пишите, в том числе чем вы занимаетесь, мне будет приятно знать. Ну а я отвечаю на сообщение и ложусь спать. Давайте до завтра. Всем пока. Так, ребята, вроде бы раскидал, примерно в навигаторе и понял, что Камри выкидывается последний, поэтому ее первый закидываю на второй этаж, самый конец. Мерседес, майбах хочу перекинуть на второй этаж, чтобы завтра утром мне диспетчер что-то нашел, я просто выгнал Ролса и на первый этаж загнал что-то другое. А вот этот час автомобиль вскину и сегодня где-то заночую, схожу в ресторанчик, спортзал, может быть. Короткий день сегодня получился не до ночи. Забираю автомобиль, который я ждал со вчерашнего дня. Так, 300 долларов стоит, и сегодня я его уже довезу. Неплохо, правда? Хорошо, что подождал. Правда, он не заводится. Для того, чтобы завести, я взял джамбакс. Вот такой, вот такой я себе и куплю. Сейчас запишу, сфотографирую. Такой используют на станциях техобслуживания. Ну и вообще водители многие такое используют. Значит, хороший, правда? Так, так, так, так. Видели? Без проблем вообще, очень крутой Джамбакс, вот именно такой Правда не написана его мощность, но я самый мощный просто Куплю и все, кстати, бывают даже такие, которые Способны завести трак, представляете? Итак, ребята, загнали Ford Fusion, идеально Встал в это место, закрепили Загоним Rolls и поехали отдавать Этот же Rolls сегодня отдадим Ребята, время пол одиннадцатого, но учитывая, что я сегодня поздно выехал, это, в принципе, пустяки. Я приехал выгрузить Rolls-Royce, самый первый, который стоит здесь, очень удобно. Избавлюсь от него, тяжелый, здоровый. И поеду спать, отдыхать, а завтра с утра продолжу. Все рядом, я уже в Чикаго, поэтому надеюсь, что удастся быстро от всех автомобилей избавиться. Офигеть, ребята, смотрите. А, блин, ускакал. Черт. Не знаю, поверите вы мне или нет, но вот там олени, смотрите, видите, вон там, вон, раз, два, три, четыре, цело себе, пять, нифига себе, представляете, пять, пять человек, хотел сказать, Он машина едет, сейчас осветит, офигеть, раз, два, три, четыре, да, действительно, пять, что мне здесь делать, интересно? Представляете, да? Не боятся людей. То есть опасности от людей они не чувствуют, что они даже в город пришли. Как круто. Я не знаю, видели вы или не видели, или может быть придется вам на слово мне верить. Ну да ладно. Я привез роллс, жду клиента, сказал, через пять минут будет. Как, кстати, мой подписчик недавно мне в, на WhatsApp писал. Говорит, Женя, я, конечно, кто такой, чтобы давать тебе советы, ты в своей работе наверняка больше знаешь, но тем не менее, говорит, каждый раз ты приезжаешь, у тебя какие-то качели, но не каждый раз он такое случается. И говорит, лучше прежде, за час, заранее писать клиенту, что... Я еду, приготовь деньги. Я думаю, блин, такой банальный совет. А ведь правда так и есть. И чтобы если будут качели, то он эти качели урегулировал без меня. Но я сейчас так сделал, написал мозг. Да, конечно, я сейчас тебя переведу. То есть качельники их нет. Я всегда буду предупреждать. Так правильно делать, так нужно делать, но почему-то я раньше так не делал. Ладно, ждем клиент, сейчас подъедет, заберет свою тарантайку и поедем дальше. Так, ребята, на всякий случай давайте отфоткаем. Парад большой, дорогой. Так, менты. Пойду подойду к ментам. Видимо, кто-то вызвал что ли. Тут стоять не совсем, видимо, можно на перекрестке. Hello? Hello? Yeah, I'm here. Hello, sir. Hello. I'm just the delivery you done? Oh my God. Yeah, I'm done? But I need to leave the key. I'm just leave the key, okay? Give me two Спасибо. Yeah, hello. Yeah, I'll be there in couple minutes. Yeah, on the road. Yeah. police officer told me I need to move my truck. I stay so long. Okay. Короче, видимо, это полицейский, который патрулирует именно этот участок. Он был, конечно, сильно недоволен, как вы видели по лицу. Но никакой штраф не дал, просто он говорит, ты все, ты типа все, ну. Я понял, я, видимо, кому-то не понравился из этих домов, потому что мой трак заведен, тарахтит, это, конечно, нехорошо. Пойду я хотя бы заглушу, потому что клиенту, блин, я всю дорогу говорил, буду через час, буду через полчаса, через 25 минут, ему мои координаты. Ладно, давайте, наверное, заглушим, потому что шумит очень сильно, я понимаю. Вот так, получше будет. Hello. Hello. Everything's good? Yeah, everything's good here. Yeah. Just one key? Yeah, just one. I'll do another inspection tomorrow morning when it'll be daytime. But let me pay you for the car. But you're supposed to be here on Saturday, no? Saturday? Yeah. The broker told me Saturday I'll be here. I was picking up on Friday? Yeah. Uh no, I believe Thursday. 12000. Anyway, okay. How much you lose uh, If I transfer 13, you are own operator? You are yeah. driver? Yeah, yeah, I'm driver, yeah. They'll give you 100 bucks extra. I, I want to give 100 bucks extra for you. Yeah, you can, you can send. You can send? Yeah. Okay. You will send on my account. I'm putting the notes. 100 bucks for the driver. Uh -huh. Thank you. Okay, it's Ага. Короче, поехали, 15 минут здесь доедем, отдаем BMW уже утром, потому что там какой-то дилером, в 8 утра откроется. Ну и, в принципе, время уже сейчас 11 час, поэтому нормально высплюсь Так, ребята, вот так начинается утро. Этот автомобиль не хочет заводиться от моего старого джампстартера. Хотя вроде бы почти. Ну да ладно. Видимо, время пришло. Нужно выкинуть его уже и больше о нем не говорить. Новый заказал, кстати, уже вот домой приеду. Он будет. Так, ребята, автомобиль доставлен. Даже не вышли посмотреть. Неинтересное им состояние. Видимо, уверенно. Хотя автомобиль с аукциона. Плюс-минус они представляют, что тут есть. Так, ребята, отдаем Майбах. И после этого останется еще два автомобиля отдать. Это Камри и это внизу Fort Fusion. Но в принципе я буду, конечно, чередовать разгрузку с погрузками, потому что на карте вчера разбросал и понял, что, ну, собственно, как обычно, так будет быстрее. Yeah. Стримлайн <связь> Офигеть, ребят, смотрите, заяц Зайчика, видите? Просто на парковке встретил И он передо мной выбежал Ну чё? <связь> бежал. В кустах вот здесь где-то живет Ну ладно, ладно, вот здесь, внутри где-то Домик у него Зайка, я тебя вижу Вон ты Ладно, ладно, <связь> что ты к дому побежал <связь> Ребята, MG GT забираю, удачная тачка Hi more. That's my nickname. Oh wow. Nickname? <laughs> On the Facebook. <laughs> Ребята, ну что, я сейчас нахожусь в даунтауне Чикаго, как вы видите. Красота вокруг. И, к сожалению, как обычно, мест парковочных, естественно, нет для трака особенно. В общем, сейчас ищем, где припарковаться. Приехал в автосалон Porsche. Нужно забрать Макан. Good, good for you. Good, good. You're picking yeah, up just on her. picking up my car? No, <laughs> just her car. That's it. You're, so you're for Red House so Florida, right? Yeah. Okay. Not going to okay. Alabama? No. Next time. <laughs> It's on the way. Even just record a drinking video. When will you be there? Friday. Friday, perfect. Okay, thank you. My guy said there tomorrow though. Tomorrow. Okay. <laughs> за крайней тачкой Мазерати Квадрапорте или подождите нет Мазерати Гран Туризмо вот видимо вот это Мазерати опа она еще и кабриолет отлично вообще um here's the keys mm -hmm. and i believe it's sitting right out there on the side black right? and then come back in and yeah. i'll get a check ready for you okay thank you Сегодня получил вопрос, ребята, в моем ролике, ну, последнем, который я опубликовал сейчас. Женя, а вот если тебе в пять раз больше предложу зарплату, но не будет Путина, все будет хорошо в России, ты вернешься? Ребята, вы серьезно, что ли? Я ответил, конечно, этому человеку в комментариях, что я вернусь, когда закончится путинизм, и без всякой зарплаты вообще, ребята, без всякой зарплаты я смогу себя прокормить. Ребята, я еще я вам покажу, чем я умею заниматься еще в будущем, но вообще-то я вам хочу сказать, что меня папа воспитал, и я нигде не пропал закинь меня блин какую-нибудь африканскую страну и там все будет окей ребята понимаете там все будет окей ух ты ребят смотрите как погнут диск видите покрасили его но он погнут видно вам нет нетстрline you have, like, a little lady name? Yeah, I will send you tell me? Yeah. Okay. Can I have your full uh, name sign and uh, email? Yep. Yeah, I'm doing that right now. Ребята, вот и вся загрузка, значит, смотрите, макан поставил назад, как и предполагал, здесь целый метр, посмотрите, целый метр остался, можно было бы даже какой-нибудь мопед, мотоцикл уместить, а сзади, наверху, метр три, наверное, видели, какое расстояние, то есть моцик два штуки, прям легко бы влез, именно для этого здесь вот такая вот есть ДСПшка, значит, еще раз обходим перед дальней дорогой, трак осматриваем, все ли окей, выезжаем, в принципе, довольно быстро удалось загрузиться, да, все окей, подняли подушки, все, погнали. Вот ребят, смотрите, сразу видно водитель. Посмотрите, колеса на месте просто задние стоят. А чуме. Вот будет прикол, если он еще и груженый. Кто-то вот дает. Какой-то мексиканец, смотрю, за рулем. А чуметь. Вообще не жалко ему свой. А, он место свободное увидел, видите? И он скорее туда стартанул, чтобы там припарковаться. Чтобы, наверное, я не занял. Офигеть! Но это ему место будет стоить. В лучшем случае, одну шину на пол жизни истратил, а в худшем случае больше шин. Вот что значит просто, ребят, водитель, не свой тракт. Как так можно относиться к технике? Короче, отдаю Мерседес, ребят. Для этого надо было Ламборгини выгнать. Еду за тетей, она мне дала свою тачку. Говорит, давай ты на моей, я на твоей. Сарай. Огромный у нее сарай какой-то. Поехали на сарай. You you yeah. <laughs> <Thank you too. laughs> Веселый такой, охранник. Так, ребятушки, ну что, Флорида уже. Погода просто шик. Блеск. Опять закрытая комьюнити опять исключительно хорошие люди вокруг, видите, даже охранник веселый короче, кайф сегодня у нас пятница, сегодня постараюсь раскинуть как можно больше тачек, почти, наверное, все скину, что вам еще сказать, ребят да все прекрасно, блин, все круто все круто, вот смотрите, у них здесь теннисный корот сейчас пусты Короче, ребята, девушка довезла меня обратно. Точнее, я себе сам довез. Она говорит, давай ты поедешь на моей машине, покатаешь меня. Она... Поговорились и пообщались, пока ехали обратно. Она говорит, я, говорит, работаю у этого мужика какой-то. Мужик богатый. И я ему... Как же она сказала по-английски это слово, я забыл, ребят. Думаю, вот, новое слово выучил, и тут же его забыл. Ну, короче, я смысл понял. То есть она все координирует. Она говорит, я за детьми слежу, я за... Ну, как типа и няня, и домработница, и все-все, что угодно. Видимо, у него много дел у этого чувака. И, он, и она сказала, что я все это дело координирую, машину вот принять надо было, то все В общем, ладно, ребят, поехали следующую тачку доставлять. Все идет по плану, все нормально, работаем. Ребята, сейчас находимся в городе Санкт-Петербург, как-то так он называется, не уверен, правильно ли я произношу, но мы его здесь называем в Америке Санкт-Петербург. Довожу ламборгини, курус. клиента дома нет, ребят, вот такое отношение. Клиент говорит, сори, у меня обойтмент, у меня запись, меня не будет дома, есть ли проблема оставить машину около дома? Я говорю, нет проблем, я ключи кину в почтовый ящик. Окей, отлично. Самое мое любимое время, как я вам говорил уже много раз, отдаешь просто тачки, забираешь бабки, Ну не всегда забираешь, сейчас, например, без безналом идет, потом денежки придут, но неважно, важно, что я поеду домой, важно, что я живу вот в такой красоте, ребят, посмотрите, зелень, пальмы, ну, кайф же, а? Надо понять, куда ключик положить, может кто-то есть? А, собака есть, откроешь собаку? Кстати, давайте посмотрим, ребят, сколько такой дом стоит на Realtor.com. Ну так, ничего особенного, ребят. Обычный домик симпатичный. Сколько такой стоит? Примерно вот такой рядом. 689 тысяч. Вот, пожалуйста, видите, кто-то выкидывает диван. Кстати, в Америке есть такой день определенный. У нас он тоже есть в нашем комьюнити когда ты можешь вытаскивать крупногабаритные, какие-то ненужные тебе вещи, неважно, там, диван, хоть материал, хоть что, вот на край дороги складывать, и проезжает специальная машина, такая, знаете, цап-царап, и они приезжают, забирают, за это тебя не оштрафуют, а если ты просто сейчас выложишь, вот как он, например, за это могут оштрафовать, но я думаю, что он тоже к этому дню специально выложил. Поехали дальше. Чуть не забыл, ребят, чуть не забыл, надеюсь, вы помните. второй врач у не открыл блин он конечно странный чем второй да не открыл но я умещусь с ним окей окей окей для меня могу я ваше имя How are you gonna get out? I don't know. <laughs> do, you, do you want me to see you back? Going. Mm -hmm. Yeah. I'll just see you across. I want to ask the security for open the both Пускай он спросит. Он здесь все-таки живет, и он его послушает.